Новости из жопы. Членом России больше быть не может. Это точно дефолт. Макдака замещений. Чтоб Шаурму не могут открыть. Шаурма, Шаурмарь. Пошлем нахрен вот этот вот коллективный запад. Возьмутся за дубинки, за копья, за вилы. Война в нас. Ты пользуй чтобы не загореться заживо в этом аду. Друзья. У нас инновация на канале, теперь наши новости будут называться жопа новости или новости из жопы. Да шучу я, чего вы блин, напряглись? В общем, нет, инновация другая. Значит, мы будем искать самую лучшую новость и начинайте с нее. Итак, поехали. В московском зоопарке проснулись сурки. Вот интересно, они когда проснулись, они не подхердят от того, что вообще происходит. Я бы на их месте спал бы дальше. Вообще говоря, не видеть все это было бы лучше, чем видеть. Вы помните, в прошлый раз я говорил про хорошую новость, грачи прилетели. Сегодня хорошая новость, сурки проснулись. Да, кстати, напишите мне в комментарии, если вы сходите сейчас в зоопарк, посмотреть, как там сурки проснулись и что они сейчас делают. Напишите. Россию ждет дефолт уже 16 марта, пишет Bloomberg. А сегодня какое число? Ребят, так мы уже в дефолте, наверное. Если сегодня Россия произведет выплаты долга 117 миллионов долларов в рублях, как обещал Путин, то это точно дефолт. В общем, вы знаете, какие последствия дефолт: Финансовая изоляция, то есть вся финансовая система России будет изолирована от Запада. Первое — невозможность брать никакие деньги, кредиты, знаете, вот эти западные инвестиции не придут больше в Россию, ну и так далее. Для того, чтобы вы сориентировались, я вам скажу следующее как только вот эти западные санкции были введены в отношении Ирана, валовый продукт в Иране упал за пять лет, понимание, в три раза. В три. Я думаю, в России так не будет в три раза, но просто вдумайтесь в цифры, да? изоляция финансовой экономической системы одной отдельной страны, как Иран, в частности, привела за пять лет к падению ВВП в три раза. И вот вы меня сейчас смотрите, и у вас резонный вопрос, ну а нам-то что? Дефолт то это у них там, вот у них там, кто заводы, фабрики, правительства и так далее, а нам-то что? Мы же простые люди, россияне, вот нам-то что? Я вам скажу, нам что? Если вы жили очень хреново, ну просто в полной жопе, то вы и не заметите ничего. Там эффект базы низкий, поэтому дефолт не дефолт, там это Вот. Но, однако, что следует сказать, перспектива-то тоже уменьшится. Так живешь в жопе, но хотя бы вот перспектива есть, смотришь вот на то, сколько людей уже вылезли из жопы, и перспективы вроде есть. А сейчас увидишь, сколько людей в полную жопу попали, да, и вроде и перспектива уходит, да. Беспросветная жопа начнется. И это, по-моему, самое, самое вот неприятное, что в этой всей ситуации есть. Теперь переходим к средним людям, которые что-то зарабатывали и так далее. Теперь уж сильно уменьшится возможность зарабатывать. Многие рабочие места сократятся, и средний класс просто превратится, ну, в нижний класс и все, по доходам. То есть раньше были там ожидания, что Ладу, Калину мы заменим там на какой-то Volkswagen, там, Тойоту и так далее. Так квартиру двух-трехкомнатную поменяем на четырехкомнатную и так далее. Да. Сейчас этих ожиданий не будет. Очень тревожная новость. ПАСЕ проголосовала за выход России из Совета Европы. Что такое ПАСЕ? Это парламентская ассамблея Совета Европы. За высказались 216 человек, трое воздержались. Всего трое воздержались. В организации заявили, что Российская Федерация более не может быть в ней государством-членом. Членом России больше быть не можем. Вот о чем заявили в пасе. Короче, мы теряем выход теперь на СПЧ. Вот <плодисмент> <плодисмент> Европейский суд по правам человека теперь нам недоступен, ребят. Ведь раньше как было? Если ты судился в России, значит на местном уровне, там, на разных других уровнях, на федеральном уровне, на государственном, да, и потом, значит, все равно недоволен, ты мог бы подать в Европейский суд по правам человеком иск и там отсудить у России, что твои там права нарушены, ну, у тебя был вот такой вот верховный орган. Сегодня ты сделать это уже не можешь. И тут резонен вопрос, правильно? Вы же вот подумали, а как же теперь мои права и свободы, теперь же они могут пострадать? А вот и нет. Ничего подобного, потому что вот выход из Совета Европы не повлияет на права и свободы граждан, заявили в МИДе. Казахстан рулит. Президент Казахстана Такаев анонсировал важные изменения в политической системе страны. Казахстан перейдет от суперпрезидентской республики к президентской республике с сильным парламентом. Раз. Глава государства, а также Акима и главы силовых ведомств больше не смогут быть членами политических партий. Два. Родственники президента больше не смогут занимать воспроставленные должности в стране. Три. Создадут конституционный суд. Четыре. А что, там не было конституционного суда? Ха. Ну вот смотрите, Такаев мог бы воспользоваться текущей ситуацией в Казахстане своей влиятельностью, да, посадить на все места своих родственников, там, сват, брат и так далее. Почему он это не делает? Ввести на уровне закона, что родственники, сваты, браты и прочее не могут Занимать вот эти вот позиции, да, это очень сильно. Мне кажется, что Такаев и Казахстан идут по правильному пути. Я очень надеюсь на стабильность социальную и экономическую Казахстана. В конце концов, Технониколь не только продолжит строить завод в Казахстане, но и увеличит свои инвестиции в Казахстан. Во всяком случае, такой пока план. Если мы сможем все-таки купить это гребаное да, оборудование, которое сейчас застряло там в портах, да, мы построим завод в Казахстане. Чипы опять не завезли, чипизация отменяется. Автоваз 16 марта повысил цены на автомобили Lada второй раз за месяц, следует из актуального прайс-листа на официальном сайте компании. Подорожание по шести основным семействам составило в среднем 8 Я сразу вам скажу, что с 1 марта, вот буквально за две недели, да, цена выросла на автомобили Lada на 147 тысяч, 15,4 процента. Я сейчас зачитаю список, а вы мне напишите здесь в комментарии, кто-то из вас теперь будет покупать вот этот вот российский автопром. Самая дешевая лада гранта теперь начинается от 727 тысяч рублей. Веста 1 миллион 120 тысяч, ребята, X-Ray 1 миллион 106 тысяч, Niva Travel 1 миллион 66 тысяч. Слушай, оказывается, такой модельный ряд у автоваза, я и не знал как бы, а <смех>, теперь узнаю. <смех> Ребят, теперь мы все узнаем, теперь мы изучим свою страну, мы познакомимся не только с отечественным автопромом, мы познакомимся с отечественными пылесосами весом 50 килограмм, мы скоро обо всем познакомимся, ребята, это время для предпринимателей, вот такое. Произведите, пожалуйста, пылесос. Б**. Не вот этот вот горшок, понимаешь, который перевозить нельзя. Сделайте что-нибудь, а? переделы интернет-рынка. Яндекс решил продать сервисы новости и дзен, которые ранее вызывали критику депутатов Госдумы и пользователей. Главный претендент на них — холдинг ВК. Сам Яндекс сконцентрируется на развитии поиска и городских сервисов. Ну В общем, что, ребят, приплыли? В общем, смотрите, я вам просто прямо скажу. В Китае YouTube закрыт, ну, заблокирован, да, через VPN малая часть людей туда ходит и так далее, на Facebook ходит через VPN, но в основном короче, он закрыт, забанен. В России, ну, все подготавливается для того, чтобы сделать то же самое, то есть заменить все вот эти вот платформенные сервисы, да, российскими сервисами. И под это создана госкорпорация под названием ВК. Поэтому сейчас оживится ВК первым делом, сейчас в этот холдинг ВК зайдут Дзен, Яндекс Новости, ну, в общем, все новостные платформы, стриминги, соцсети и так далее будут вот в таком одном холдинге ВК. Поэтому без вариантов и без альтернатив. Ребята, кто блогеры, кто имеет бизнес, значит, в Инстаграме там продает что-то, ребят, делайте аккаунты в ВК, открывайте каналы в Дзене, значит, пожалуйста, публикуйте все эти новости, потому что нас ждет неименуемо закрытие Ютуба. Я предрекаю это. А для пользователей, для моих дорогих подписчиков, кто любит мой канал, я еще расскажу. Ребят, у меня на Ютубе 2 миллиона подписчиков. Почему у меня в Телеграме все еще только 400 тысяч? Ну, просто давайте 2 миллиона добьем на Телеграме и все, поехали. Тема санкций фигурирует на российско-украинских переговорах, заявил Песков. В общем, смотрите, какая ситуация. Если раньше на переговорах Россия-Украина обсуждались только там прекращение огня, гуманитарные коридоры, требования по денацификации и демилитаризации и так далее, то сейчас в этот список добавились санкции. Это очень новое и, знаете, в меня это вселяет какую-то надежду. Смотрите, что, ну, во-первых, что переговоры приведут какому-то результату, прекращения огня, действия и так далее. Раз, приговоры идут и все на большем-большем уровне проходит. Второе, что, договорившись, это повлияет на остановление роста санкций, а, возможно, даже на отмену части санкций. У меня появляется небольшая надежда. Я хотел бы, чтобы и у вас появилась надежда, потому что, знаете, жить под вот этим давлением, жить в сосуде, где огромное давление, огромная температура, и жить как червь там в этом я бы не хотел. Крупнейшая энергокомпания Германии прекратила закупки газа у Газпрома. Я вам так скажу, это и он покупала какие-то объемы у Газпрома, но не сильно-то большие. И это, скорее всего, сильное пиар-заявление, сильный ход, чтобы вот пресса разнесла, вот, видите, так. Но, тем не менее, тем не менее, каждый день поступают все новые сообщения, что десятки и даже сотни компаний коллективного Запада, отказываются от контрактов, пересматривают контрактные отношения. Ребят, и это все не просто не очень хорошо, а это полная, ну, ну... У меня слов нет, короче. Вот. Я даже слова такого вот подходящего сейчас не могу сказать. Просто мы, даже любое матершинное слово здесь не подходит, правда. Мы просто уже не просто чемпионы мира, мы олимпийские чемпионы всех времен и народов. Вы просто не представляете, какое количество санкций сейчас уже на России есть. Такого никогда не было ни у Ирана, ни у Афганистана, ни, ни у какой, ни у Мьянмы, ни, ни у самых террористических, затеррористических государств. Никогда такого не было, ребят в мире, когда все с друг с другом связано, когда торговые пути, судоходство, интернет, все вот так вот перевязано, сегодняшняя изоляция какого-то узла, какой-то страны и так далее приводит к очень большим последствиям. Поэтому, конечно, ничего в этом хорошего нет. Некоторые радуются, вот пошлем нахрен вот этот вот коллективный запад. Прекратите браваду в этом отношении, займитесь сейчас делом, повысьте свой доход, поменяйте работу на более высокооплачиваемую, обретите новые компетенции, возьмите дополнительную работу, пожалуйста, займитесь тем, что подготовьте себя к трудным временам. Это сейчас важно, а не вот эти бравады, что все рассосется. Каждый день мы, мы хотим, чтобы рассосалось. Пока только шарик видит свою перспективу, что все будут сосать у шарика, я много раз буду повторять эту притчу. Импортозамещение. Но сегодня я хотел бы остановиться на Макдако-замещении. Собянин выделил гранты для поддержки отечественных сетей быстрого питания в Москве, заявили в пресс-службе градоначальника. Я вообще ни хрена не понимаю, почему власти сосредоточились сейчас на импортозамещении, типа, там, закусочное, как это, Макдако-замещение, в то время, когда чипов нет, когда нет вещей, которые угрожают вообще стратегической безопасности, ну что, блядь, вот, невозможность на улице пожрать, блядь, это реально вот нарушает нашу с вами безопасность? Что, блядь, шаурму не могут открыть, ребята, ларек поставил, шаурма, шаурма, ребята, да откройте вы эти ларки? Я уверен в следующее, что уж что-что, ну туалетом и всяких Макдаков, мы наставим сколько надо, проблем нет. Главное, чтобы у людей были бабусики платить за это все фастфуды, за рестораны и так далее. Вот тут будет основная беда, когда по улицам будут сходить люди с изрядно похудевшими кошельками. Интересно, сейчас есть хоть один Макдак в Москве, который работает? Давайте сейчас попробуем найти. О! Ха -ха! Ребят, найден один Макдональдс, который работает, Ленинградский вокзал. Помогите мне проверить, он действительно работает. Езжайте прямо сейчас на Макдональдс, езжайте, проверьте, купите гамбургер, когда будете покупать, скажите, что Рыбаков вас сюда прислал проверить, работают или нет, и напишите мне в комментарии, работал ли он сегодня. Тревожное заявление. Американская компания Элли стала первым фармацевтическим гигантом, решившим ограничить поставки лекарств в Россию. Компания продолжит завозить в страну только жизненно важные препараты, такие как лекарства для больных раком и диабетом. Я вижу и наблюдаю последние две недели вот эти вот прям очереди. Люди скупают в аптеках все лекарства. Вот оператор, который продает таблетки, сообщает, что в два с лишним раза больше сейчас покупают таблеток и всяких лекарств в аптеках люди боятся. Я тоже боюсь. Вот представьте себе, мне нужно какое-то лекарство, я приду, а его нет. Что делать? Вот мы только что говорили про импортозамещение в виде Макдака замещения, а я хочу сказать следующее. Вот чтобы я замещал в первую очередь, это, конечно, лекарства, особенно от очень сложных болезней. Там какие-то технологические штуки, от которых наши ракеты перестанут там, летать в космос или там наши холодильники перестанут работать, или автомобили. Вот это надо замечать, а не Макдака замещением заниматься. У нас 70 процентов таблицы Менделеева в недрах лежит, у нас классные люди, у нас все есть, но почему блин, наша степень интеграции в мир стала угрожающе большой? Китай в свое время сказал не более 7 процентов интеграции в мир, 93 процента всего должно производиться здесь, в Китае. Почему в России наоборот? Ребят, давайте здесь устроим дискуссию, если вы уже пострадали от недостатка лекарств, если вы не смогли вовремя что-то купить или вдруг цены стали запредельно высокими, напишите мне. Я реально хочу посмотреть, как обстоит дело. Цифровой геноцид. Да. Появились очень интересные сообщения и очень тревожные. Послушайте внимательно. Новость. Корпоративный мессенджер Slack ограничит работу в России компания отключит доступ к некоторым клиентам из-за западных санкций. Ну, в общем, новость вроде бы обычная, все там отключают, заводы закрывают и так далее, и Slack. Но что пишут пользователи? Массивы данных, цифровых данных, которые занесены в мессенджер у людей с русской пропиской, пропали. Все, они не могут иметь ни доступа к ним, не могут никак восстановить, и на запросы технической службы Slack игнорирует это. Если раньше мы боялись цифровой тюрьмы, да, что нас опутают цифрой и так далее, то теперь мы вдруг поняли, что гораздо страшнее зачастую оказаться, что твои данные, те, которые ты копил, их стерли, нас просто берут и стирают из цифрового мира, по национальному признаку. Вот смотрят, ты россиянин, все, твои цифровые данные стираем и все, и ты не имеешь к ним доступа. Это и есть проявление цифрового геноцида. Слаг стирает данные, Прокуратура настаивает, чтобы Трелла там какие-то аккаунты заблокировали. Со всех сторон возникает призывы к цифровому геноциду. Мы создавали сложнейшие массивы цифровых данных. Кто-то в системах сложного проектирования создавал инженерные вот эти детали, да, в подробнейших узлах они в 3D были, их можно было отправить на, впрямую на станок с числовым программным обеспечением, они вытачивали эту деталь, и вот эти люди сейчас потеряли все свои вот эти вот, наработанные годами, десятилетиями данными, понимаете? Мне люди реально пишут, что у нас были все чертежи, например, в облачной модели САПР, система автоматического проектирования, все, их данные стерты. А что вы думаете сейчас ощущают люди, которые 10 лет проектировали эту сложную болванку в САПРе, а теперь приходит утром, а у них все, ноль. Что они чувствуют? И вот эти люди на этих чувствах возьмутся за дубинки, за копья, за вилы, что мы делаем? Мы провоцируем таким образом, поэтому помните, каждый раз, когда вы приходите к агрессивным действиям, стирания, вот эти втыкания пик каких-то друг друга, мы провоцируем друг друга, мы создаем войну, война в нас. Я не хочу, чтобы мы, воспитанные, образованные люди, сами себя уничтожали, сами уничтожали свою человеческую цивилизацию. Я говорю сейчас про человечность. Помните всегда, человечность — это не про образованность, это не про компетентность, это про способность быть людьми и человеками. Проявите терпимость, поддержите людей, которые рядом с вами, которые нуждаются в помощи и не переступайте черту человечности, пожалуйста. Размножайте хорошее, всеми силами размножайте хорошее, тогда плохому места просто не останется. Я в огне.